всем добрый день еще раз еще раз поставьте плюсики если все видно презентация должна быть видна, ответы на ваши вопросы и если меня хорошо слышно вещание у нас идет через Hangout. поэтому будет задержка небольшая около там 10-15 секунд поэтому если какие-то вопросы я буду задавать соответственно я их увижу через какое-то время все слышно хорошо давайте тогда основной Костяк собрался. Вижу все знакомые лица. Олег, Владимир уже здесь. Да, все отлично. Давайте тогда и мы начнем. Рад, что открыли в этом году наша первая встреча на нашем канале. Давайте сразу скажу, где можно посмотреть и где можно записаться на последующие вебинары. На главной странице нашего сайта есть баннер. И здесь... Соответственно, идет ссылочка на ближайшую запись, вот, то есть на нее на баннер кликаете и попадаете на страницу, где есть форма для записи на вебинар. И ссылку мы отправляем где-то ну, минут за 15-30 до начала. Сразу хочу сказать, что скоро, ну это через неделю, 22 февраля, на канале Школа Московской биржи пройдет еще один вебинар. Я буду читать его непосредственно по такому одному из самых интересных роботов, буду рассказывать робот Лосхеджер. Сегодня мы про этого робота тоже ну, кратко его коснемся. Но вот через неделю, соответственно, будет более подробно. Я буду более подробно про него рассказывать. Запись также будет доступна, ну, как на канале Московской биржи, так можно будет и записаться, также вот баннер здесь появится, также на сайте можете записаться и прийти. Вебинар будет бесплатный, поэтому приходите. Но я думаю, сегодня, может кто-то еще поймет для себя, нужно ему или не нужно. Не нужен этот робот, но с моей точки зрения, это одна из самых интересных разработок, и очень неожиданные результаты она дает. Ну, естественно, положительные, потому что... То, что не дает результатов и никому не нужно, этого у нас нет. Это мы не предлагаем вам. Значит, сегодня тема – это ответы на ваши вопросы. Вопросы приходили, ну, вопросов приходило не так много, как хотелось бы. Но есть вот стандартные вопросы, которые уже, честно говоря, техподдержка. И я как бы устал отвечать. И вот хочется сделать такой вебинар, где все это сведем воедино. И вы, ну, уже не для вас, уже кто-то будет задавать. Я буду просто давать ссылочку на вебинар, чтобы трейдеры, которые приходят на рынок, на рынок или уже на нем давно, на эти вопросы смогли получить ответы. Я всех призываю сегодня максимально много задавать мне вопросов, потому что если, ну, чем больше вы их будете задавать, тем больше получите э, ту информацию, которую хотите услышать, потому что здесь вы имеете возможность задать именно то, что интересно вам. Ну, я не призываю задавать какие-то там технические или частные вопросы. Там я брал робота в прошлом году, как мне там изменить лицензию, таких не надо. А все, что может быть интересно не только вам, но и всем, задавайте, не стесняйтесь. Я с удовольствием э, расскажу, отвечу по возможности сразу кого вопрос возникнет позже пишите на нашу почту почта еще раз в конце будет в презентации и все вопросы не останутся без внимания на все ответит техподдержка и отвечу я в общем пишите ну давайте теперь потихоньку продвигаться и вот первый вопрос а, вот с чего хотел я начать. что На самом деле, почему одинаковые у всех вопросы? Ну Вопросы очень часто совпадают, потому что, как ни странно, мы все совершаем одинаковые глупости. Вот когда перед вами человек, который вот эту глупость совершает ежегодно, ежегодно там несколько десятков тонет рыбаков, которые выходят на лед тогда, когда уже лед слишком тонкий по весне. Того, кого спасает, клянется и божится, что это, наверное, в последний раз. Такое очень часто. И на следующий через год опять происходит то же самое. Вот абсолютно то же самое происходит не только здесь, происходит это также и в трейдинге. Очень многие с вечера клянутся, что будут теперь действовать по своей стратегии, будут действовать так, как они задумали как должно быть, и на следующий день, когда что-то пошло не так, все это забывается, когда трейдер в сделке, он забывает все, что обещал себе накануне и начинает беспорядочно совершать какие-то глупости, которые, за которые потом опять себя корит после окончания сессии и на следующий день опять делает себе такое же обещание больше не нарушать своих правил. Вот это происходит постоянно, поэтому я думаю, что на многие вопросы, которые задавали не вы, вы тоже могли бы задать и на них получите ответ. Первые части будут самые общие и дальше там на более интересные поговорим вопросы. Очень частных таких не будет сегодня. Я думаю, что есть вопросы более узкие. Я думаю, мы еще, не, еще проведем вебинар и уже какие-то там конкретные стратегии, поговорим отдельно. Когда будет там два, три, четыре человека, желающих послушать по какой-то определенной теме. Поэтому не стесняйтесь, пишите вопросы. Я постараюсь отбирать интересные и по этим темам делать вебинары. Сегодня во время вебинара хочу сделать бонус тем, кто приходит, чтобы как-то поощрить. На некоторые наши курсы роботов будут бонусы, которые будут действовать во время вебинара и сегодня после его окончания. Это будет скидка 30%, которую вы можете получить, используя при заказе вот а, бонус, который... А, используя ключ, который перед вами. под купона. вы его даже не запомните. Давайте я вам напишу. Сразу скажу, количество бонусов ограничено. Там их, по-моему, где-то около 15. А, я просил забить. Поэтому тоже не затягивайте, чтобы вам этот бонус получить, если вы хотели. На что будут бонусы? Значит, ссылки я на эти продукты буду по мере вебинара раскидывать. Будет бонус на курс вот, секреты теханализа. Сейчас давайте я даже ссылочки сразу сброшу вам в чат захочет получить бонусы тут может прям по ссылкам перейти и использовать дальше скидку вы можете получить на программу роботы риск менеджер программа нужная про нее будем говорить сегодня можно получить также бонус на робот лос хедшер вместе с курсом который идет в комплекте это робот, один из самых а, интересных для ручной торговли, робот Smart Stop Profit 3. Кстати, сейчас уже идет активная а, разработка а, данного робота, поскольку он оказался а, очень популярен среди трейдеров. Идет разработка данного робота на языке Lua. То, соответственно, будет приобретать его сейчас на купайле, пока он написан. А, будут бонусы и а, привилегии для того, чтобы перейти на новую версию на языке Lua. Ну и там плюс еще куча дополнительных возможностей, различных защит и стабильность будет улучшена. То есть все замечания, которые вы нам по данному роботу писали, постараемся все это учесть, чтобы робот получился максимально удобным и надежным для работы. Так, какая ссылка не работает? Вроде все должно работать. Ну, я также покажу, где все это находится на сайте, и вы тоже сможете и оттуда пройти по ссылкам и сделать какие-то... и получить этот бонус, заказывая наши, наших роботов. И также ссылка, скидка будет на комплект Risk Manager и Smart Stop Profit 3. Вот на этих роботов вы можете получить вот такую скидку во время вебинаров. Все, теперь переходим а, к вопросам. Самый... Основной вопрос, ну, тем не менее, для некоторых, может быть, он уже не актуален будет. Но вот я его просто хотел включить, как такой основной базовый. Задает, вот я новичок, я ничего не знаю, с чего мне начать на рынке. Ну, скажу сразу, что трейдинг – это бизнес, и бизнес очень серьезный и жесткий. Соответственно, если вот вы придете куда-то в ресторан, скажете – я хочу открыть ресторанный бизнес. С чего мне начать? Наверное, вам в двух словах не скажут там, да? Возьмите там книжку, прочитайте и вперед. Поэтому, соответственно, если вы хотите войти в новую сферу бизнеса, вам нужно для этого ну, предложить какие-то минимальные усилия. В первую очередь, конечно, если вы хотите торговать, вам нужно сразу выбирать брокера и открывать счет. Вот очень частая проблема, что. Узнать, хороший брокер или плохой, можно только уже открыв счет. Поэтому у нас на канале есть э, видео, в которых э, есть инструкция, как вообще оценить качество брокера. И есть некие рекомендации, ну, какой брокер хороший с, наш, с нашей точки зрения, э, в частности, с которыми я работаю. Э, есть там трейдеры, с которыми я общаюсь э, у них открыты счета, вот этих брокеров я могу порекомендовать. Я не говорю, что какие-то брокера, которые там, про которых там нет ни слова, плохие. Нет, но есть брокера, которые э, ключат, которые работают, в которых сервера работают хуже. В, в любом случае, нужно выбирать я рекомендую крупного брокера, а уже э, с мелкими брокерами с самого начала не советую связываться. Дальше вам нужно быстро освоить терминал. Чему быстро я еще в следующих вопросах этого коснусь. И вам нужно приступать к торговле. Приступать к торговле нужно как можно быстрее. И при этом читать литературу. И смотреть бесплатные уроки, которые есть на нашем канале YouTube. Давайте я сейчас ссылочку сброшу вот вам. Есть у нас такая небольшая пошаговая инструкция. Она как бы не полная, но тем не менее для особо начинающих здесь есть вот ссылочки на самые интересные вопросы, которые могли бы получить ответы. Вот в разделе «Уроки» прямо на «Уроки» кликайте. И здесь вот есть первый шаг, как правильно выбрать брокера. Кстати, у нас недавно появилось еще одно дополнительное видео по выбору брокера. На канале YouTube можете посмотреть дальше вот мои не рекомендации как-то связываться с форексом, хотя постоянно за это мне ну, говорят, что кто-то на форексе зарабатывает. Ну поверьте, я таких людей не встретил. Есть люди, которые случайно там заработали. Вот если оценить все за и против, то преимуществ там нету, преимуществ там нету. Все, что вы можете там реализовать, можно также рисовать и на московской бирже. С большим успехом и с большей доходностью. Вот стабильно зарабатывающих на Форексе я не встречал. Дальше здесь есть видео по книгам, теоретическая подготовка и по выбору площадки. По выбору площадки тоже будет вопрос, сегодня поговорим. Дальше есть э, список, вот ссылки на... Цикл уроков по квику, цикл уроков по метатрейдеру и ссылка там на курс технического анализа. Кстати, сразу скажу, есть бесплатные версии курса. Ну, я рекомендую вам не пожалеть денег и взять платную версию. Она более полная и больше больше вы получите информации. Потому что там бесплатный курс не вошла самая интересная третья часть по построению своей собственной стратегии. А Это, собственно, один из самых важных моментов на рынке – научиться не чужое что-то копировать, а строить свои стратегии, свои стратегии, которые будут приносить вам доход на рынке. Ну вот этот раздел можете иметь в виду. Я думаю, что в ближайшее время мы тоже переработаем, чтобы вставить ну, последние видео, которые у нас на канале YouTube появились. Вот с чего нужно начинать. То есть самое главное – не бояться не зависать, вот в этом на демо-счете не зависать долго, не слишком увлекаться все-таки чтением книг. Ну, я думаю, вы сами поймете, когда вам… В какой-то момент я понял, что если я брал новую книгу по трейдингу, я находил в ней то же самое. То есть в какой-то момент вы поймете, что книги переписывают одно и то же. И тогда я прекратился с чтением книг, читал только в той области, в которой ну, я продолжаю там развиваться. Скажем, к примеру, книги по инвестициям я продолжаю читать, поскольку там не непаханное поле, и там можно еще бесконечно все изучать. Так, по этому вопросу э, все. По этому вопросу есть ко мне ко мне вопросы, по этому вопросу такая тавтология получилась. Значит, пишите, потому что с задержкой, опять говорю, я вопросы вижу. Ну, вот если по этому вопросу что-то кто-то еще хочет узнать, кто-то еще не открыл счет. Здесь есть те, кто торгует а, на демо счете и не открыли счета. Давайте, напишите. Я тогда индивидуально к вам сделаю обращение, если такие есть. Потому что ну я вижу тут уже большинство людей, которых я знаю, видел на вебинарах дальше давайте хорошо этот вопрос больше для начинающих вопрос часто который задают с какой суммы начать торговлю вот я рекомендую такую сумму она достаточно условная 30 тысяч рублей оптимально от 50 тысяч почему там не меньше почему именно такую сумму ну, во-первых 30 тысяч рублей если вы не такую сумму не можете собрать, не можете выделить для торговли, то, наверное, вам рано просто приходить на рынок. Это моя э, точка зрения. Она с каждым годом все больше подтверждается. Если у вас нет 30 тысяч рублей, у вас там 5-3 тысячи на счету, то при такой сумме отдать там еще э, 5 тысяч, 10 тысяч за курс, отдать э, 5 тысяч там за робота. И в результате эти деньги вы окупите ну, через несколько лет. Вы не получите вообще никакой отдачи от трейдинга даже если вы будете хорошо успешно торговать у вас будет э, такая знаешь э, война с мельницами вот, поэтому минимально 30 тысяч рублей это сумма чтобы начать торговлю на биржевом рынке на московской бирже так вопросы терминал блок отличается от терминала от кэка есть, про это тоже я говорил в видео, выбирайте брокера, у которого есть терминал Quick. Это вам поможет и облегчит в дальнейшем, если вы захотите, вам не понравится брокер, от одного перейти к другому. Самый распространенный терминал и лучшего терминала, взвешивая за и против, включая его распространенность, я пока не знаю. Можно, например, стратегии Форекс на срочном рынке. Я не знаю стратегии, которые работают на Форексе. Все, что там люди используют, оно не работает. Я не знаю людей, которые зарабатывают на Форексе. Поэтому здесь будут другие стратегии. Возможностей здесь больше. То есть я точно знаю, что есть стратегии, которые можно реализовать на реальном рынке, и которые нельзя реализовать на Форексе. Но какие-то. Принципы теханализа, конечно, они работают. То есть анализ графика, он не отличается независимо от того, где вы там пытаетесь совершить сделки. Да, у брокера открытия, конечно, есть квик. Брокер открытия я рекомендую, ну, он, у него есть один минус, что у него немножко повыше комиссии, если у вас небольшие счета, там до 30 тысяч, он там будет за квик у вас брать э, денег. Вот поэтому, скажем, 30-50 тысяч я и устанавливаю на такой лимит по открытие там что-то 50 тысяч, там минималка, иначе совсем невыгодно. Ну, понимаете, да, вы открываете счет на 10 тысяч и там 200-300 рублей отдаете за квик э, в месяц. Соответственно, за год вы уже отдадите 30% от вашего счета. Ну, о каком, какой прибыли может идти речь. Поэтому, если вы не в состоянии 30 тысяч набрать, э, пока отложите для себя тему трейдинга и заработайте денег. Любой человек в состоянии такую сумму заработать. Свечной анализ на 5-минутном графике. Ну, свечной анализ на всех графиках одинаковый. Кстати, вот в видео, где я рекомендовал, там, где есть обзор книг по трейдингу, там есть отличная книжка по свечному анализу. Если интересует свечной анализ, обязательно нужно почитать эту книгу. Так, брокер открытия, брокер Сбербанк, Квик бесплатно. Ну, Квик должен быть для вас бесплатным. То есть брокер, который, например, Альфа Капитал или Альфа Брокер, который за Квик 1000 рублей берет, это была одна из причин, почему я принципиально у него даже не стал открывать счет. С Квик должен быть бесплатный. Ну, при какой-то сумме на депозите, скажем, 30 тысяч рублей. Сбербанк. Ну, Сбербанк, с моей точки зрения, не брокер, а хороший банк. Поэтому счет там. Ну, там все дороже. Там он заточен под крупных клиентов. Да даже и для крупных клиентов он не очень удобен. Уже открывая, открывая счет Сбербанка, вы поймете, сколько там все неудобно. Все там сделано. Если для брокеров, если для того, чтобы торговать заниматься ну, трейдингом ну неудобно все там. Я общался. Сбербанке и с людьми, которые занимаются трейдингом, развитием его. У них все в планах. Все в планах. Поэтому ну, пока я для себя брокер Сбербанк, хотел там открыть счет, отложил пока в долгий ящик. Так, запись вебинара. Да, конечно, будет она. И я думаю, пришлем ссылку на него. Посмотреть все это можно. Будет в записи. Есть люди, которые здесь торгуют менее, чем на 30 тысяч рублей. У кого счет там 5 тысяч, 10 тысяч? Можете, кто стесняется не отвечать, обращаюсь конкретно к вам. Да вносите депозит. Иначе, во-первых, не получите ни эмоций, и, и как трейдер как трейдер вы развиваться не будете. Да, Брокер открытия КВИК бесплатно. То есть это... Нет. Ну, с моей точки зрения, один из самых лучших брокеров сейчас, на текущий момент. Несмотря на все минусы, которые есть абсолютно у всех брокеров. Переходим а, к следующему вопросу. Вот часто мне задают, я торгую там на демо счете уже год, хочу приобрести робота. Вот, вот такой вопрос я решил внести. Сколько тренироваться на демо счете? Есть люди, которые на демо счете торгуют, пока никто не ответил. Для чего нужен демо-счет? Если вы ручной трейдер, вам демо-счет вообще не пригодится. С моей точки зрения, демо-счет нужен для следующих вещей. Для разработки торговых роботов. Соответственно, если вы занимаетесь работой, разработкой, то, конечно, это обязательно. Вот в том году вышел курс по языку где я подробно, Изложил основные азы. Вот кто там будет заниматься. Для них просто жизненно необходимо демо счет иметь. Соответственно, где там демо счет заказать, это тоже есть видео, которое входит. Вот, видео по квику. Так, я не помню, у меня есть ссылочка. Ну, давайте я вам сейчас ссылку отправлю. Вот ссылка по терминалу квик ссылка на канал YouTube, где по терминалу QUICK все-все уроки сведены в один а, плейлист. А, значит, смотри, плохо поступают котировки. Ну, конечно, демо-счет — это некое такое, ну, непонятное. Что? Ну, во-первых, есть лучше его скачивать, демо-счет с сайта quick а, Тестировать там ничего нельзя. Там можно заниматься разработкой роботов в техническом плане. Для чего он еще может демо-счет потребоваться? Там можно проверить работоспособность роботов. Скачали вы что-то из интернета или скачали вот у нас на сайте есть демо-версия роботов. Давайте сразу покажу, где это. Раздел демо. Заполняйте форму номер один. Вы можете получить 10 роботов для терминала Quick. Вторая форма. 6 роботов для терминала MetaTrader 5. Заполняя форму, получите демо-версии. Ну, раз уж на эту страницу зашел, то здесь еще можно автозапуск для терминала Quick. заказать. Это робот бессрочно, бесплатно у вас будет работать. Это вещь удобная. И можно сказать, дневник трейдера. Кому интересно, дневник трейдера тоже бесплатный, абсолютно простейший в Excel написанный дневник, который... Ну, с моей точки зрения, выполняют все функции, которые могут вам потребоваться, для а, торговли. А дальше. Вот, вот эти два пункта. И третий пункт. Демо-счет вам потребуется, чтобы научиться тыкать в кнопку. Научиться а, тыкать там в терминале. Ну, для квика это 2-3 часа. Для терминала, если MetaTrader 5, а, то это. За час можно терминал свой. Все, после этого про демо счет, если вы не занимаетесь разработкой роботов, можете забыть. Я постоянно с демо работаю, поскольку в большей степени занимаюсь именно работой, разработкой роботов. А для того, чтобы научиться торговать, демо счет оказывает обратное действие. Он момент становления вас как трейдера от вас отдаляет он мешает развитию нормальной психологии в трейдинге. И ничего положительного после двух часов общения с демо вам уже не принесет. Поэтому, если кто-то продолжает торговать и пытается что-то там протестировать, ну, это, это нереально. Опять же, есть э, демо-версия, э, демо-счет у метатрейдера 5, если кто с этим терминалом знаком. Вообще, здесь есть люди, кто с метатридером 5 работает. Напишите просто, если никто не работает, я про него тогда э, заострять внимание и рассказывать про него вообще не буду. А что э, лишнюю информацию в эфир не выводить. Ну, если никого нету, да? Напишите, если кто работает с МТ-5. Э, вот на метатридер 5 он вообще там демо-счет работает настолько коряво, что на нем даже ну и роботов даже запускать нельзя. То есть приходится там на, на реальных деньгах тестировать. А, вот объясните, да, вот Роман, работаете. Отлично. А, МТ-5 есть. Ну вот большинство а, использует МТ-5 как второй там вспомогательный а, терминал. А, да, вот вариант, что действительно иметь роботов на МТ-5, а, это... Хороший момент, потому что действительно этот терминал для разработки роботов, он э, лучше, чем э, терминал Quick. Но если вы не занимались разработкой и захотите освоить это, то освоить MT5 будет на порядок сложнее, чем, э, соответственно, освоить терминал, э, освоить язык лова для Пика, потому что, МТ-5, там свой язык, очень сложный он, хороший язык, но сложный. изучить его так быстро, как язык там, для КВИКа не получится. Кстати, кому интересно, давайте покажу вот курс по языку Луа. Есть вот на разделе курсы. Я просто сегодня буду много показывать все по сайту, потому что, ну, собственно, на нем есть то, что я... Рекомендую вам посмотреть или использовать, потому что все это, собственно, создавалось на основе реального опыта. Вот здесь есть программирование на языке Луа. Нажмете Узнать про ЛУ, попадете на страничку. Там полностью есть подробное описание. Вообще, вот по все курсы про свои, которые я записывал, могу сказать, что одна из моих задач, которую я ставил, я хотел максимально избавиться от воды. Я, я просто не понимаю людей, которые там записывают все, все, все подробно. Это же просто трата времени. Вот многие курсы, которые я приобретал для себя, просто нереально. Пол курса прослушаешь, 10 часов видео, там, информации на 20 минут. Я считаю, что это неправильно. Поэтому все курсы я старался экономить ваше время. Чтобы вы не слушали воду. Очень не хочется и неприятно слушать воду которую очень, очень часто можно встретить в различных курсах, которых, ну, собственно, полно всего на просторах интернета. Так, значит, я думаю, что вот вопрос мы закрываем. На данном счете не нужно торговать. Следующий вопрос. Вот какой терминал выбрать? Ну, мы уже кратенько этому вопросу коснулись. Я знаю, на российском рынке терминал Quick. MetaTrader 5 и для меня есть еще другие терминалы. Среди них есть очень хороший, как транзак, но этот терминал есть только у одного брокера, По финал. Чем хорош Quick? Ну, вы всегда сможете перейти от одного брокера к другому, и для вас ничего не изменится. Вот для этого подходит терминал Quick. MetaTrader 5 есть только у открытия и БКФ. У всех остальных он в боевом режиме не работает. И, похоже, не появится. Поэтому мой вам совет, если вы работаете на каких-то экзотических терминалах, как то небольшого брокера, но это не очень хорошо, и небольшие терминалы имеют тенденцию глючить. Потому что квик проверенный, если там что-то глючит, то это глючит сразу у всех брокеров и очень много претензий к разработчикам. Они эти ошибки быстро достаточно исправляют. Поэтому я в этом, конечно, предпочтение. Для ручной торговли для меня все-таки квик, для работы с роботами и разработки это может быть MetaTrader 5. Кто знает язык SQL 5. Вот, собственно, по вопросам, какой терминал выбрать, у меня все. Есть вопросы по тому, что мы уже разобрали. Ну, вот грамотно, да, что роботы в, в МТ-5, а, а торгуете на ну, КВИКе. Это правильно. Единственный недостаток еще терминала MetaTrader 5, что он открывается под один конкретный счет. Если в КВИКе можно субсчета открывать. Кстати, обратите внимание, брокер, который субсчета не открывает, не очень удачный брокер. С моей точки зрения, ищите брокеров, которые легко, без проблем, открывают субсчета на московской бирже как по фондовой секции, так и по срочной секции. Никак не приходит. Ну, вообще, если вам не пришел робот для автозапуска, значит, у вас там либо это в спам попало, либо какая-то безопасность настроена. Напишите на почту техподдержку и вам отправят ссылочки напрямую. Ну, бывает такой Сервис рассылки тоже работает. Иногда подглючивает, что... Некоторые почему-то адреса попадают в какие-то подспам-фильтры. Не знаю, с чем это связано. Поэтому напишите и отправим. Автозапуск работает нормально, стабильно. Сам использую и всем рекомендую. По терминалам нет. Я так понимаю, что все уже терминал выбрали. Это хорошо. Вот важный вопрос. На какой секции торговать? Почему-то его задают новички это когда задают новички это понятно но когда а, я вижу трейдера который там полгода год работает а, на биржевом рынке и соответственно торгует на валютной секции там одним двумя контрактами а, для меня это странно вот у нас есть три секции валютные фондовые срочно валютные секции если кто не знает а, хочу еще рассказать выход одним контрактом вам обойдется в 20-30 раз дороже чем на срочной секции Форс. я не знаю какие нужно обладать на радаром предвидения чтобы зарабатывать одним контрактом на валютной секции почитайте описание за лот меньше 50 размер меньше чем 50 тысяч если вы заходите с вас берут за одну сделку по-моему за одну заявку 50 рублей ну, если вы торгуете на 30-50 контрактов, понятно. Ну, невыгодно не входить лесенкой, не выходить лесенкой. Ну, просто какая-то драконовская комиссия. То есть валютная секция для того, чтобы хранить валюту, вывести валюту. И опять же, кто торгует на валютной секции, попадает под административные санкции, скорее всего, вы не подаете отчет налоговой декларации. Ну, пока на это не смотрят. Но в ближайшее время могут до этого добраться, и вы должны самостоятельно подавать декларацию по валютной секции. Потому что брокер не является налоговым агентом по валюте. Если вам эти проблемы нужны, и вы хотите с такой бешеной комиссией работать, продолжайте работать на валютной секции. Если нет, для вас два варианта – фондовая секция и срочная секция. Значит, что по фондовой секции ну больших преимуществ она не имеет да там побольше инструментов э, но как правило я всегда рекомендую фондовую секцию ну если естественно вы работаете с облигациями то ну что они там и вы занимаетесь инвестированием а покупайте акции и держите их не один там два дня там на полгода на год вот тогда фондовая секции конечно для больших длительных сделок предпочтительно комиссия там будет выше Ликвидность там не сильно лучше на текущий момент. И на срочной секции, ну, по основным инструментам, ликвидность достаточно неплохая. Конечно, не такая, как была раньше, но, с другой стороны, по нефти сейчас ликвидность отличная. Раньше ее вообще не было. Ну, по рубль-доллару, тоже там 5 лет назад не было никакой торговли. Сейчас эти инструменты расторгованы, и с ним можно работать. Значит, вопрос про Алор Broker. Я с ним не работал. Но знаю, что он для каких-то специфических вещей, по-моему, там, э, ну, Тейслаб, например, по-моему, там у него есть там прямые каналы. Ничего не могу сказать. Ну, такой не очень распространенный в текущий, на текущий момент брокер. Основные, конечно, монстры это ФИНАМ, открытие, э, БКС, который там, ну, занимает львиную долю рынка для нерезидентов если здесь такие есть в первую очередь обращайтесь в церях там самые интересные условия вам предложат и ну, многие брекера просто не получится открыть если вы не резидент а в церихе ну, до последнего момента открывали счета вот по этим вопросам все пока если вопросов нет давайте переходить дальше ну, дальше немножко будет поинтересней вот вопрос, который он актуален для всех трейдеров. Он актуален для новичков, для тех, кто торгует вручную, и, как ни странно, для тех, кто торгует при помощи роботов. Роботы снимают, конечно, эмоциональное напряжение, но самая основная проблема, когда вы торгуете при помощи робота, вы его можете всегда отключить, если у вас есть доступ к нему. Потом «включи». Вот это «отключение» и «включение» ломает всю суть робота, если он у, нас, он у вас настроен на длительную торговлю, позиционную. Есть роботы, которые каждый день надо включать, отключать. И тем не менее, большинству роботов требуется, требуется стабильность работы, и нельзя его, как он захочется, включать и отключать. Вы никогда не угадаетесь, когда он будет больше зарабатывать, когда меньше – для того он и придуман, чтобы он работал всегда. Если алгоритм рабочий, то нужно, чтобы он работал всегда, пока вы не решите больше не использовать это робота вообще. Так, что вам я еще... Так, по поводу срочной секции был. Я вам ссылочки забыл сбросить на терминал Metatrader 5. Я так понимаю, что кто с ним уже работает, уже вам уроки по... С МТ-5 не пригодятся. Какие эмоции и что из себя представляет трейдер, когда он приходит на рынок? Основные проблемы. Значит, вы пришли на рынок. Если у вас не хватит достаточно а, терпения, чтобы преодолеть вот эту начальную стадию, а, вы на рынке вряд ли останетесь. Есть такая статистика, она там приблизительно, что 5% трейдеров остаются на рынке. Ну, мне кажется, что если трейдер 2-3 года работает на рынке и счет у него там 10 тысяч рублей, и он его не уменьшил, не увеличил, ну, это тоже никакого отношения к трейдингу не имеет. Потому что зачем тратить время, если вы никак не развиваетесь, никак у счет не растет, ну, какое-то хобби. Ну да, нормально. Точно такой же хобби, как там кататься на велосипеде или плавать в бассейне. Хотя последний более полезный с точки зрения здоровья. Поэтому вы должны как трейдер развиваться, если это не происходит, что-то с вами не так. Дальше. Вам потребуется дисциплина. Ее очень мало, как правило, у начинающих трейдеров и еще меньше у начинающих трейдеров опыта. Вот ваша задача при помощи терпения добиться, чтобы добиться дисциплины жесткой и получить опыт работы на бирже. Вот если вы этого добьетесь, вы большой долей вероятностью станете трейдером и начнете зарабатывать. Что вам будет противостоять? Это извечные эмоции, жадность и страх. Как ни странно, вот, вот эта схема, она тем не менее работает. И за редким исключением трейдеры этому не подвержены. Точнее, они подвержены, но почему это может не действовать? Например, вы торгуете там, одним контрактиком на там, 5 тысяч рублей, и у вас там месячный доход, например, вы зарабатываете там, 500 тысяч рублей. Конечно, торгуя на 5000 тысяч рублей, зарабатывая 500 месяц, да вам по барабану, у вас никакой ни страха, ни жадности здесь не будет. Вам все равно этот счет обнулится или этот счет там вырастет в два раза, в 10 раз вырастет. Для вас это никакого влияния не окажет. Поэтому для вас не будет никаких эмоций страха. Это то же самое, что торговля на демо-счете. Вы ничего не почувствуете. Чтобы почувствовать эмоции, научиться начать с ними бороться, нужно, если вы 500 тысяч зарабатываете в месяц, вам нужен счет там 10 миллионов. Если вы зарабатываете 50 тысяч в месяц, вам счетов в 50 тысяч вполне достаточно. Ну, И кто зарабатывает меньше, соответственно, лучше пока трейдинги не думать. Потому что вам нужно, соответственно, как мы говорили, какую-то сумму скопить. Так, вопросы еще давайте посмотрим, какие-то есть. Валютная секция, да, валютная секция хорошо для того, чтобы безопасно и быстро вывести там большую сумму. Кстати, там есть свои тонкости, что не сразу можно у всех брокеров вывести валюту. Там некоторые ограничения по 5 тысяч в день, в некоторых ограничениях, что они там месяц должно отлежаться, иначе вы заплатите очень большую комиссию. Кто будет выводить суммы, вначале уточняйте у брокера, сколько вам это обойдется, вывод. Валюты на руки. Соответственно, контроль эмоций. Он спрашивает, как себя контролировать. Ну, первая тема, возможность, которую все говорят, это тренинги, тренинги различные чтения книжек по психологии. Я не буду рекомендовать, потому что их очень много, они все хорошие, плохие есть. Но с моей точки зрения это достаточно сложно, это достаточно неинтересно все это читать, изучать. Вы же все-таки не психолог, вы хотите торговать, зарабатывать денег. И я очень мало знаю людей, которым вот это все реально книги и тренинги помогали. Вы дойдете до какого-то момента, когда вы на все это плюнете и начнете вправо-влево совершать сделки. И будете терять деньги, потому что не поможет. С моей точки зрения более надежно – это использование жесткого контроля при помощи робота. Вот здесь у нас робот-риск-менеджер. И если установить на сервер, это жесткий контроль. Он не будет вам давать заигрываться. То есть вы не сможете его отключать. И вы будете выполнять те требования, которые сами для себя задали. Вот кто занимается ручной торговлей, я считаю, что это ну, обязательная вещь. Но установка дополнительная да, на сервере. Хотя есть люди, которым помогает риск-менеджер, вот, который запущен прямо в их терминале Quick. Он их берет, помогает им и а, способствует более качественной торговле, способствует переходу именно а, прибыли по стратегии, которую вы заранее задали. А, и еще есть а, третья возможность. Это робот лос-хеджер. Ну, это робот, по моей точки зрения, который вправляет вам мозги в таком переносном смысле. Ну, это уникальный робот, который, вот, вебинар будет отдельно посвящен. Там два варианта. Если вы все рекомендации выполнили, вы либо сами научились торговать, либо при помощи робота будете зарабатывать. Вот есть такая возможность. То есть, если риск-менеджер просто вас в жестких рукавицах держит, то лос переворачивает сознание, и реально люди, нет людей, которые там, ну, я мало знаю людей, которые постоянно его используют. Больше он вправляет мозг, и люди начинают понимать, как им перейти к прибыльной торговле. И гораздо быстрее, чем при использовании там чтения книг, используя тренинг. Вот реальные примеры этого действительно есть. Соответственно, есть скидки сейчас действуют на данных роботов. Я вам сейчас ссылочки все сброшу. Смотреть. И, по-моему, еще лимит по а, бонусам не исчерпан. Вот три ссылки. Я отправляю. И приглашаю всех, кто хочет подподробнее про робот Лосхеджер узнать, приходить на, на вебинар через неделю. На канале школа московской биржи так вопросы давайте посмотрим на срочном рынке как несет к торговле по фьючерс на сбер не в золото ну а чем прекрасно но ну, вот золото я он поменее ликвидность нефть сбер отличный фьючерс и ликвидность прекрасная сбер немножко он неадекватен конечно после такого роста Ну, сейчас он немножко уже приходит в норму Ну, с нефтью попроще с моей точки зрения, нефть один из самых интересных сейчас. А фьючерсов? Ну, вот четверка фьючерсов – это нефть, Сбер, это рубль-доллар и РТС. Ну, хотя РТС сложен тем, что он в валюте там оценивается его стоимость. То есть можно на фьючерс РТС заработать, а реально вы будете в минусе. Такой тоже возможно. За счет валютного шага. Вот поэтому, да, Сбер, нефть – отличные а вообще фьючерсы. А, приветствую, если вы на них торгуете. Ну, а, значит, вопрос вот этот следующий задают очень часто. Зачем? Ну, первое, давайте выясним, что такое торговые роботы, а есть роботы-помощники. Если на сайт зайдем, они даже располагаются в отдельных разделах. Вот здесь роботы. И роботы-помощники. Роботы-помощники, они носят вспомогательный характер. Это их у нас гораздо больше. Это все то, что мы, собственно, делали для себя. Для себя, для каких-то своих целей. Для торговли ручной использовали. Вот самый простейший, там, трейлинг, стоп, профит. Различные есть роботы для различных реализаций опционных стратегий. Робот, который сейчас действует, скидка, можете а с хорошим дисконтом взять Smart Stop Profit 3. То есть это робот, который для ручной торговли, ну, без него, если будете торговать без него, вы уже будете отставать от тех, кто будет его использовать. То есть, опять же, вы приходите на рынок, мы все здесь равны. Биржа забирает свою часть доходов, независимо от наших результатов, остальные мы делим между собой. Я отнимаю деньги у вас, вы отнимаете, пытаетесь отнять деньги у меня. Вполне возможно, что часть денег вы будете у меня отнимать, занимаясь там коротким скальпингом, а я там буду в позиции стоять долгосрочно. Придут новые свежие э, трейдеры, вы как более опытные будете отнимать деньги у них. Э, вот какой принцип работы на бирже. Соответственно, пройдя курсы, вот пришли вы на этот вебинар, вы уже сделали маленький шажок того, чтобы обогнать новичков, которые придут и сразу начнут кнопки тыкать, пытаться заработать денег. Приобретая какого-то робота, помощника, вы делаете еще шаг вперед, чтобы стать выше на одну ступеньку, получить какие-то дополнительные преимущества перед другими. Пройдя какой-то курс и узная что-то новое, что еще, может быть, не, не выяснили начинающие трейдеры, вы еще делаете шаг к прибыльной торговле, вы еще обладаете большими знаниями, и вам легче обыграть, соответственно, противника. Мы все здесь, в хорошем смысле слова, играем друг против друга. Хотя слово «игра» я не очень люблю, потому что это бизнес, с моей точки зрения, и относиться здесь надо к серьезному. Вот все эти роботы, они помощники. Есть роботы, которые автоматически а, совершают сделки, которые требуют вот, запуск. Вот комплект торговых роботов для терминала Quick. Вы его выбираете нужного робота. Здесь вот комплект 11 роботов входит. Выбираете робота и запускаете его. Все. Дальше а, робот все делает автоматически. Трогать его не нужно. То есть это робот, который не требует вмешательства. Вот здесь как раз а, прекрасно подойдет а, робот, запущенный на отдельном терминале. Это может быть Quick, может быть MetaTrader 5. Для МТ5 есть аналоги данных а, стратегий, только их там не 11, их там 13. А, что еще а, сюда а, входит? Также можно дополнительно а, приобретать и получать здесь... Курс для подбора прибыльных параметров. Здесь вы еще дополнительно а, можете протестировать, как этот робот делся на истории И получить еще одно дополнительное преимущество, что вы уже заранее а, берете параметры, которые имеют больше шансов заработать в будущем. Почему? Потому что они уже зарабатывали в прошлом. Если робот никогда не зарабатывал и не зарабатывает сейчас, ну, вряд ли он начнет зарабатывать в будущем. Это уже вообще очень странно. Ну вот каждый такой шаг вы делаете шаг в сторону того, чтобы получить дополнительное преимущество над другими и начать зарабатывать. Что вы думаете про опционный вопрос? Ну, опционы – это абсолютно отдельная тема. Я всем рекомендую, если вы на фьючерсах там, не зарабатываете, ни в каких там на облигациях там не торговали, но ну, опцион это более сложный инструмент требующей математики. Ну, Можно использовать стратегию «купил» на всякий случай, но эта стратегия работает не очень хорошо, потому что, покупая опцион, вы риску, покупаете, рискуя 100%, 100 рискуете деньгами, которые потратили. Если вы продаете опционы, вы можете потерять больше 100% даже денег. Поэтому продажа опционов, особенно непокрытых, ну, это непростительная такая роскошь. Сначала нужно разобраться в опционах, потом уже совершать какие-то с ними действия. Опцион это сложные, с моей точки зрения, вещи. И начинать с опционов 100% не нужно. Вы не начнете зарабатывать, если вы придете на рынок и сразу начнете работать с опционами. На 100%. Случайно? Да. Стабильно? Не получится. Также вот, Вопрос, да, почему продаем своих роботов? Об этом вот книжка, она одна из самых хороших по теханализу, ну, самая хорошая по теханализу, с моей точки зрения, Швагера. Он тоже на этот вопрос отвечает. Вот он там рассказывает про какого-то робота по стратегии, говорит, почему вот я это открываю, секрет. Потому что все, что мы предлагаем вам, мы это использовали, на некоторых сделали отличные деньги, в свое время заработали. Но постоянно что-то мы добавляем как-то мы их улучшаем и мы всегда будем на шаг впереди вас вот мы даже не боимся то что кто-то наших роботов а, скопирует потому что мы всегда будем постоянно что-то в них добавлять дописывать а, искать какие-то новые возможности для заработка и всегда будем впереди вас но вы если будете использовать роботов, с которыми работали и работали успешно в свое время, будете обгонять тех трейдеров, которые пытаются все сделать самостоятельно. Самый дорогой путь – это пытаться самостоятельно все создать, самостоятельно всего добиться. Это требует очень много времени. Но вы когда-нибудь да, придете к тому, к чему пришли мы, и создадите своих роботов, и будут они у вас зарабатывать, но вы можете на это потратить там, 10, 20, 30 лет. Если они у вас есть – можно пойти по этому пути, но вам не, вы не сможете дополнительно заниматься каким-то другим бизнесом. Бизнесом, который вам уже приносит доход. Вот, есть роботы, которые вот индикаторные, идет тренд, все могут зарабатывать. И вы, и я, и другой любой трейдер, который будет роботов использовать. Есть ограничения по ликвидности некоторых стратегий. Мы их никогда не предлагаем и не будем предлагать. Вот какие-то роботы у нас был, да, Glass Trader по стакану. Мы продавали его с параметрами. Очень быстро эти параметры перестают работать. Нельзя. Вот, робот, который ограничен ликвидностью, еще и настроенный уже вот готовый, включил и поехал. Потому что на всех случаев это будет плохо всем. Поэтому мы стараемся научить вас самим подкорректировать роботов И большинству роботов есть инструкции, как их подкрутить, чтобы они вам приносили доход а не сейчас, а всегда. Вопросы есть? О, поэтому. Если вопросов нет, то мы сейчас перейдем к следующему вопросу, который тоже почему-то нам задают. И давайте вот на этот восьмой вопрос попробуйте ответить, вот чтобы вы ответили за меня. Вот гарантируете ли вы получение прибыли? Ни у кого нет ответа. Пока э, ответы пишите. А, давайте, ну что сделаем? А, ну сравним трейдинг с любым там бизнесом. Хорошо. Трейдинг рассматривал как бизнес. Так, ни у кого нету, да, вариантов? Не гарантируем Пришли вы в любую сферу. Ну там ресторан открыть. Ну давайте не ресторан, давайте что-нибудь попроще. Решили вы там конструировать самолет Вы что хотите? У вас есть куча денег или вы нашли там инвестора? Вы никогда не занимались? Вы никогда самолеты не знали, как устроены. Ну, вам вот понравилось. Вот классный самолет. Вот есть Боинги, есть Аэробусы. Давайте я тоже свой построю. Кабы Иванов открываю и строю свои самолеты. И инвестор спрашивает. Вы гарантируете мне прибыль? Ну, и что вам ответить? Ну, конечно. То есть вы никогда не занимались этим бизнесом. Не знаете, где их продают. Какой рынок можно на это ответить, что вы гарантируете прибыль. Вот риск менеджер, соблюдение всех рекомендаций увеличивает вашу а, вероятность выигрыша. Но ответ на этот однозначно нет. Вот сразу вспоминайте пример про самолет. Сможете ли вы, вот если я вас попрошу завтра построить завод, начать производить, изобрести новый самолет, я вам даю деньги, а вы строите все и гарантируете ли вы мне, что вы принесете прибыль? Ну, по-моему, ответ очевиден. Это такой же бизнес. Вы сюда пришли, и вы здесь ничего не знаете. Это хорошо, что приходят новые люди. Это как раз возможность у них денег отобрать, пока они еще здесь не освоились, не осмотрелись. Но тоже срамы с бизнесом. Вы где-то заработали денег, там, если вы там бизнесмен, и приходите на рынок, на который, про который вы ничего не знаете. Ну, Конечно, вы либо вы должны начать этот рынок изучать. Для этого более чем есть достаточно информации. Ну, Опять же говорю, да, и книги, и бесплатные уроки. Через какое-то время вы поймете, что все, что есть бесплатно, вы уже прочитали, и из урока из урок с каждым новым видео вы узнаете, не узнаете ничего нового а наоборот находите какие-то наоборот ошибки и ляпы в том, что вам рассказывают. То есть вы уже эту стадию прошли. Дальше вы, чтобы двигаться, вам нужно либо тратить, полностью погружаться, да, что-то исследовать, либо использовать уже какие-то готовые наработки, которые существенно ускорят ваш результат становления как трейдера. И, конечно, мы не можем гарантировать вам прибыль. Более того... Даже прибыльный робот, который у нас будет на серверах приносить профит, у вас может в руках приносить убытки. Почему? Потому что уже про это я говорил. Робот требует стопроцентной работы. Он должен всегда работать. Не должно быть сбоев на серверах. Не должно быть сбоев у брокера. Уже у вас похуже брокер, у вас будет хуже результат. Ваш сервер завис в момент входа в сделку, вы в нее опоздали. Вы пропустили тренд уезжали в отпуск ваш результат хуже есть роботы которые там два-три раза в год там за две-три недели в году делают 90 профита если это вы две-три недели отдыхали на гавайях соответственно в этот год ну скажем так проспали и не получили прибыль поэтому к сожалению даже прибыльный робот в неумелых руках не гарантирует вам получение дохода. К сожалению, это так. Следующий вопрос, который... Да, Виталий все правильно говорит. При соблюдении всех рекомендаций дисциплина это необходимое, но недостаточное условие. Глаз трейдер. Я так понимаю, что это неэффективный робот. Опять же, да, вот по этому роботу последние недавно вышла новая версия. Мы добавили к срочной секции, мы добавили работу одновременно срочной и фондовой секции. Вот с нашей точки зрения это в разы расширило его возможности. Этот робот, который а, приносит в определенных настройках нам прибыль, приносит, но, к сожалению, приносит не так, как приносил там скажем 3 года назад когда он только у нас появился а 5 лет назад можно было все это самое, все то же самое сделать с легкостью ручками в стакане, что я и делал потом это стало невозможно, мы использовали робота на срочной секции он приносил свои результаты в автоматическом режиме, потом стало похуже мы доработали, сделали фондовая и срочная секция потому что соответственно мы смотрим в стакан на фондовой секции, на а, спот, а работаем на срочной секции. Ну, кто хочет подробнее, можете посмотреть по этого робота, почитать. А, сейчас вам покажу, где это все есть. А, вот робот Glass Trader. А Лучше, наверное, смотреть вот здесь, вот где курсы. Скальпинг по стакану вот здесь. Вот здесь вот есть про него более подробно. Вот это робот, который входит в наш Грааль. Сейчас мы вот про него расскажу. На самом деле Грааль у нас есть. И ну, он, к счастью, к сожалению для кого-то, не в том, что в чем его все ищут. Все ищут а, Грааль в какой-то вот супер-стратегии, супер-роботе, которого есть кнопочка «включил», и поехали. Если бы все было так, все было бы очень плохо. Потому что очень быстро любая стратегия, которая приносит фантастические результаты, перестает работать. Как только она становится достоянием гласности. То же самое с ним произойдет. Вы не сможете на нем зарабатывать деньги, если его будут использовать все. Поэтому Граль есть. Но он не в том, а в чем все не там, где все думают. Аграль существует, и он в следующем. это диверсификация ваших средств. Что это такое? И это диверсификация по стратегии. Если вы возьмете одну стратегию, если она прибыльная, это отлично. Но любая стратегия э, дает какие-то просадки. Стратегии, может быть, просадки могут быть разными. Это может быть 3%, это может быть 1%, это может быть 10%, это может быть 90%. Если стратегия дает просадку 90%, это не значит, что она плохая. Есть стратегии, которые дают 100% просадку. Вот пример я могу вам привести. Это покупка опционов. Купив опцион, вы можете получить просадку в 100%. То есть ваш опцион не сработал, он не сработал. Истек и развалился. Вот одна из примеров стратегии стопроцентной просадки на ваши средства. Но тем не менее, эту стратегию а, используют и использую я ее тоже, э, периодически покупая а, опционы, но покупая на очень небольшой процент от общих средств. Вот что такое диверсикация по стратегиям. И если мой, вы 100% вложились в опционы, вот есть у вас миллион, вы его принесли на рынок, купили на все опционы и не сработал. Вы потеряли 100% средств. А я вложу в эту стратегию 5% и тоже потеряю вместе с вами. Но у меня останется 95% денег, которые я использую для других средств, по другим стратегиям. Буду дальше продолжать работать на рынке. А вам придется с рынка уйти и вернуться там через пару лет, когда эти деньги вы снова заработаете. Вот что такое диверсификация средств. По активам. Это может быть покупка акций, покупка облигаций. Это торговля на срочной секции. То есть разложение по различным инструментам. Если один инструмент ведет себя, начинает вести неадекватно, у вас есть другие инструменты, которые приносят вам в этот момент прибыль. следующий там по странам валютам. Если вы все уложились в рубли, вот был пример, что когда инфляция, в два раза ваши активы, 50% средств вы потеряли. Чтобы вам вернуть деньги, вам нужно заработать после этого 100%. Не забывайте, что если вы 50% теряете, 50% зарабатываете, вы скоро вас счет обнулите. То есть, потеряв 50%, надо заработать 100%, чтобы восстановить деньги. А кто делил по валютам, у кого были рубли, доллары евро, тот выиграл вот в этом случае. То есть это а, дополнительное снижение риска потерять все. И по сроку вложения. То есть есть краткосрочные стратегии. Вот пример глаз Trader. Стратегия, которая работает внутри стакана. Это сделка закрывается в течение дня. В течение там, нескольких минут бывает закрывается. Есть стратегии, там, которые несколько секунд держат сделку. А есть стратегии, которые вкладываются на 5-10 лет. Опять же, покупка облигаций, которые несколько лет назад были куплены по доходности, доходность 20-25%. И можно эту доходность зафиксировать. Ну, может быть, она будет изменяться, падать, но это технический момент. Но, тем не менее, есть люди, которые по облигациям получают до сих пор 20% доходность, потому что вовремя в них вложились. А сейчас уже доходность можно там, да, положив в банк, можно зарабатывать, ну сколько там, 5-6%, если вкладывать там в Сбербанк, там, если даже не меньше. То есть очень небольшой процент. Так, какие роботы есть у вас по скальпингу? Ну, по скальпингу мы особо упорно не делаем. По скальпингу только вот если робот глаз трейдер. Да, он э, такой скальперский, потому что он увидел э, сделку и начинает э, работать при появлении необходимой ситуации. Но он тоже совершает там не фантастическое количество сделок. А может иногда там день стоять э, в ожидании и никаких сделок даже не совершить. Вопрос настроек. Если вы робота приобретаете, есть курс, который вам все эти настройки и возможности подробно рассказаны. Оглавление курса тоже есть на страничке сайта. Вот еще расскажу. Значит, курсы. Скальпинг по стакану. Вот ну, здесь вот содержание курса есть. Можете посмотреть. И часто задают вопрос, а как делать по 50-100% в месяц? Кто-то здесь присутствует на бинаре знает как зарабатывать по сто процентов в месяц есть такие или все-таки нет таких ну давайте не стесняйтесь пишите кто зарабатывает такие деньги абсолютно это скрывать не нужно так вроде таких нет да жалко К сожалению, думаю, что нет. Да, Виталий, думаю, что нет. Я с ним согласен. Я тоже не знаю, как делать 50-100% в месяц. Это не значит, что я не могу зарабатывать, заработать 100% в месяц. Вот, правильно, Владимир говорит. Я тоже могу зарабатывать и 100, и 200, и 300% какой-то месяц. Но постоянно делать такие деньги я не знаю как. 20 это, ну, 20 это супер хороший результат, если это происходит стабильно. Значит, кто хочет вот зарабатывать такие суммы, я вам рекомендую такие проценты. Читать сказки, может посмотреть фильмы про трейдеров. Там очень часто такие деньги зарабатываются, причем в легкую. Создается впечатление, что это любой может. Ну да, есть такие люди. Вот Баффет заработал состояние. Ну, во-первых, он пахал с утра до вечера. И не просто так. Он попал в нужный момент, в нужное место. И не все обладают вообще такими, такой работоспособностью. Не всем может так повести. И это единицы. Единицы людей таких. Если вы среднестатистический человек, скорее всего, вам это не удастся. Но получать стабильный профит с трейдинга ⁇ это вполне реальная задача для тех, кто все-таки на это делают упор и в этом не хочет повариться на этом рынке хочет добиться результата это вполне возможно ну и можно еще слушать аналитиков так называем неудавшихся трейдеров Ну, аналитика она вещь нужная конечно нужно наверное они нужны если вы их будете слушать то будете сливать по какое-то количество процентов Зачем? Нужно делать рекомендации. Используй сам эту возможность. Но аналитика, она работает, единственное, где это работает, на фундаментальном анализе. Да, там можно сделать какие-то прогнозы. Но в большинстве случаев очень много просто людей, которые делают прогнозы, сами в них не верят, сами их не применяют. То есть они не верят в то, что они предсказали. Да, что-то там, какая-то бумага будет расти. Но если ты так в этом уверен, то сделай на этом деньги. Я всегда, если даю какие-то рекомендации, я это применяю, и я это тут же делаю для себя и такую возможность стараюсь использовать. Конечно, не сто процентов все это не будет совпадать, не будет выполняться, но хороший аналитик, как обезьяна, может в 50% случаев угадать, результат это действительно так но это как в трейдинге если вы в 50 процентах случаев заходите в нужную сторону то используя стопы и профит можно получать доход хотя вы 50 процентов только у вас прибыльных входов то же самое там при работе на трендах там прибыльность может 20-30 процентов сделок и при этом можно делать хорошие деньги 50% месяца вообще тоже. Да, вот я смотрю. Алексей хороший результат. А, аналитики часто ошибаются. Ну, да, работа такая. А, аналитик хороший должен сделать грамотный прогноз так, чтобы он на 90% сбылся. Можно, чем больше вы в аналитику вставляете слов но и если, тем у вас прогноз будет лучше. Только денег он, к сожалению, не приносит. Ну, смотрите, вам дальше решать. Поэтому рассчитывать на такие доходности я вам не советую. И я не верю, что кто-то из вас может да, такие средства делать. Чем, причем чем больше у вас будет средств, тем доходность ваша будет падать. И доходность там в 30-50% годовых при 100 миллионов рублей. Это вообще просто а, супер. Если у вас 10 тысяч рублей, то доходность сто 100% годовых вам погодой большой не сделает. Вы на это жить не сможете и существовать. Вам придется где-то зарабатывать деньги. Ну, а сегодня у меня вопросы, которые я отобрал все. У кого-то есть, еще остались вопросы по моим вопросам. Пишите. Значит, кто не успеет сегодня использовать... Скидку есть, будут бонусы для участников, они будут действовать до конца недели. Это еще 15% скидка на все наши, всю нашу продукцию. Давайте сейчас сделаем такую распродажу в начале года. Вы до конца недели можете еще что-то подобрать. Не из того списка, который вы сейчас можете с 30% скидкой взять. Многие, я смотрю, по-моему, у кого-то уже есть эти роботы им уже повторно неинтересно покупать. Вот эту скидку можете еще дополнительно использовать. Всех благодарю за внимание. Приходите на следующие вебинары. Буду рад встречи. Знак, вопросы. Так, советы робота для новичков. Ну, для новичков самое... С моей точки зрения интересно обратить внимание на вот раздел «Комплект торговых роботов». Чем они хороши? Во-первых, его нужно взять вместе с курсом по подбору параметров, и у вас уже сложится впечатление понимание рынка, и вы сможете как-то адекватно начать на рынке работать. Это по роботам. Если вручную, то нужно обязательно для ручной торговли вот риск-менеджер, и стоп-профит. Там уже смотрите по возможностям. Трейлинг стоп, он дешевый. А смарт стоп 3, он дороже стоит. Вот. А для новичков вот это вот одна из самых интересных ä, тем. И здесь можно подобрать там для себя оп оптимальный комплект. Оптимальный, самый бюджетный, это три робота плюс курс. 8-900 цена без скидки. Соответственно, можете использовать 15% процентную скидку. Здесь вот есть пометочки, какие роботы чаще заказывают, какие нравятся. Вот здесь звездочками отмечены самые популярные, и вот э, роботы, которые э, тем, кто их брал, э, понравились, кто с ними работает. Не значит, что остальные они никчемные, просто их меньше берут, просто меньше эти индикаторы на слуху, хотя все эти роботы рабочие и ну вот робот опять же, да, гистограмма IC, она очень похожа на гистограмму Макди. Просто а AOIC реже трейдеры используют. Поэтому MACD он более популярный робот. Я считаю, что тоже если вы начинаете лучше брать более популярные и знакомые, более понятные индикаторы, для более опытных уже может там есть выбор. Уже выбирайте когда вы уже знаете, что вам нужно вот конкретно какой-то робот, например, индикатор SI, вы уже значит, этот индикатор знаете, вы с ним знакомы и понимаете, чем он может быть вам полезен, чем он может дать вам преимущество. Еще вопросы есть? Наиболее зарабатывающий. Вот опять тот же самый вопрос. Вопрос, как вы будете его использовать, на каком таймфрейме, какой хотите риск. Если вы хотите на эти вопросы получить ответ, берите с курсом по подбору параметров прибыльных, и там на этот вопрос вы найдете ответ. А в чем преимущество этого курса, вы можете роботов сразу не заказывать. То есть вы берете курс по подбору прибыльных параметров и можете протестировать все 11 роботов. Где скачать данные, готовые формы, все в курсе есть. Вы проводите тесты, и из 11 роботов Выбирайте тот, который наиболее зарабатывающий. Получаете ответ на ваш вопрос. И заказывайте уже конкретно этого робота. И уже тогда на реальных деньгах его запускаете. Заранее там тестировать слепую. Я не советую, вот, как э, берут там только один робот без курса. <клышко> робота надо протестировать. А, есть такая возможность есть, зачем действовать слепую? Если уже у вас есть готовые прибыльные параметры, тогда можно брать робота. Если нет, то нужно тестировать и смотреть бывают ли конфликты между различными роботами устанавливать несколько одновременно я не могу сказать за других роботов наши роботы есть везде указания то есть если робот риск менеджер он может и должен работать вместе с роботом стоп-профит они будут вместе работать не будут конфликтовать роботы вот здесь которые из комплекта они друг с друг другом могут быть запущены одновременно. Все рекомендации и как это сделать есть в курсе, который вы получаете вместе с комплектом. Роботы, работающие на разных инструментах, тоже не, получ... не будут конфликтовать. Поэтому конкретно каждому роботу надо смотреть. Есть роботы, которые вообще все снимают. По другим инструментам и должны работать один робот на одном счете. Такое тоже есть. Нужно конкретно по роботу. Если у вас какой-то конкретно интересует, напишите на почту, мы ответим. Вот такой-то и такой-то робот, будет ли конфликт. Мы ответим, да или нет. Или это не тестировалось. Ну, соответственно, не тестировалось, то это применять не нужно. А информации, как создавать фон для амиброкера, нету, потому что ну, язык ами он достаточно сложный. Там можно много интересных вещей создавать, и это не входило в цели научиться писать формулу. Там есть готовые формы, писать их не нужно, они заточены под наших роботов. То есть там нужно сразу взять и протестировать. Писать не придется, и как писать в курсе нет. Ну, это все отдельный курс. Также, как когда бы, нет информации, как писать роботов, для этого есть вот отдельный курс по языку ЛОА. Если вы хотите научиться писать роботов, то возьмите курс Пало. В комплект вы получите уже готового робота, входит, в который идет с открытым кодом. Вы его можете, он весь разобран по кусочкам, по косточкам, и вы на его базе научитесь и сможете создавать роботов. Сначала простых, потом сложнее, и вот при помощи нашего курса не проблема научиться программированию. Ну, предварительных никаких навыков не нужно. То есть вы не должны ничего знать, все в курсе рассмотрено, все-все-все пошаговые инструкции. Ну, это просто отдельное предназначение. Не все к этому готовы и не все способны писать, потому что это все равно время. Это, надо, это должно нравиться, и этому нужно уделять какое-то время. Дешевле робота купить, чем создать. Это могу сказать точно. Еще вопросы? Ну, если вопросов нет, я всех благодарю. Почта есть, сайт наш есть. Пишите нам на почту, которая у вас на экране. И на все вопросы обязательно ответим. Внести изменения в робота зависит от того, какие изменения в какого робота. Иногда с вашей точки зрения кажется, что изменение простенькое, а реально приходится изменять алгоритм. Внести изменения в робота и сделать это качественно, на самом деле, работа ну, непростая. Если вы хотите вот где-то у фрилансера заказать, можно получить иногда и нарваться на соответствующий результат, что любой сбой в работе робота может привести к обнулению вашего депозита. Поэтому стабильности и надежности систем мы уделяем особое внимание. Все, всем спасибо. Все, что не успели задать вопросы, пишите на почту и пишите вопросы. Мы еще обязательно проведем вебинары по вашим вопросам, сделаем ответы сразу массово. Все, всем спасибо. До новых встреч.